«Так, вот я сейчас в метро пойду, и там должна быть газета». А просто говорить так. Вот, «Да, это все классно». И мне не заметит, как вам данный посещатель и скажет. – А вы вот, получили газету? – Получили газету. Или там где-то деньги, или что понимаете. Вселенная, она сама даст. Не вот. надо думать за нее. Вот. Вот такая неорганизованная вот, визуализация – это игра ума, когда он уходит, выдумали, помедитировали там. Да? Перед вами выставили картинку, вы представили, да, вот сейчас я пошла туда, а там будет красивый парень сидеть, он меня любится, и вот он за меня все это сделает. Вот какая я буду там, это Сама. я буду да вот так и так далее. Понимаете? Это все само ума. то есть это игра ума. До тех пор пока. А беспокойствие ума мы решаем вот эти все визуализации. Это не спокойствие ума, а беспокойствие ума. Это не, не получается да, у нас. Да. А потом мы разочиновываемся, ограничимся, да, это полная фигня и тому подобное. Да, когда будет спокойствие ума, вы поймете, что у вот, э, всех у нас есть негативные мысли. Да. Да? Нет, мы все не святые. Да? Нет э, негативной мысли, все вы промелькаете. Когда ты увидишь, что твоя негативная мысль буквально через 2 раз она перед тобой встала, или через час, да, по, то, что там не в тебе. Первый раз кажется так, наверное, случайно. Второй раз так, ага, что-то только подумал, и опять это совершил. Наверное, это уже что-то такое закономерное, да? В третий раз так подумал, а, то есть смотрю, какой я, да? Да, ну когда я по-хорошему подумал, да? Раз хорошо. Получилось. Супер. И дальше начинай смотреть. То есть, вообще я говорю, Начинай с маленьких. Понимаете? С маленьких своих желаний. Потому что маленькие не исполняются быстрее. А что мороженое, да? Вышел. раз, там? О, у нас распродажа сегодня вот а, 5 гривен стоит несколько. Сегодня по 3 гривен даем по черт на берет ящики. И в это время говорит, о, благодарю за работу. И вот это ощущение в теле запомнить. Просто вибрация. Это лучше. Чтобы все глазами. Мы, кстати, каждый месяц, 13 числа делаем практику, то у нас практика «Заглядай жена». Там именно желание превращения в цель, у нас у многих уже людей желание сбились. 13 любого месяца. Да, да. Месяца. да. Так, по интернету мы делаем, Ксюша свидетель, она а. моделирует чат, где много пишут, да, Ксюша. вот очень много результатов там да, у людей. Они начали с маленького, как мы их научили. И уже у людей ваш, кстати, женщины пенсионного возраста после инсульта у них уже туфельки есть, телефон есть, и сейчас она отдыхает, она все время эти пишет. Я еще отдыхаю, не слышу, но я с вами работаю. Для пенсионеров дешевле, Это жена не вызывает вопросов? Мы этому учим, это мы делаем, практикуем, и это. Практика, почему я делала опять 13-е здесь то же самое, чтобы сломать стереотип. У многих 13 число почему-то вызывается там. Понимаете? это самое число. именно 13 числа мы это делаем. Потому что люди как-то делаем. Ну, Мое астральное я посмотрела, сегодня это мне не позволяет. Или, например, мы начали, когда вот, назывался проект сначала вечерние щечки, «Волшебные щечки, и когда мы начинали, организаторы ну, в этом интернете, организаторы говорили: "Ой, что начали? Это какой-то какой-то ретроградный который все время не качается, Я сидела, и мне давайте, когда канал хочется, там года, у извините, у меня столько времени нету, что я как э, барометр играла главный бизнес. И мы ввязались, в принципе, чисто. Я, 20, я 20, тоже у меня еще такой портфель. И в комнату этот путь, это, это классно. Понимаете? На самом деле. То есть здесь, конечно, это нужно и с расчетом. Ну, вот как делать? У тебя должно быть какое-то видение, что какое-то чутье. Не просто так, что это так. Ввязался так. Что-то я, я, что что что я. Да. Что-то я. Что-то я. Что я. Как какое-то чутье должно быть, понимаете? А это все.